Всем привет дорогие друзья, решил поиграть в игру Stalker Тень Чернобыля, а точнее ее мод Ост Альфа. Как бы с самого начала показать некоторые моменты, которые помогут новичкам прожиться в этом моде. Находимся мы внизу, в бункере у Сидорыча некоторые моменты, которые бы хотел бы разобрать, ящик в первую очередь, в котором приблизительно лежит наше снаряжение, мы его забираем. Ну а дальше пойдем к Сидору, можно осмотреть, конечно, все. Но я думаю, что здесь ничего особо интересного мы не найдем. Что предлагаю пойти к Сидору и узнать. Сейчас посмотрю секундочку. Да, русский язык стоит, все нормально. Башка кру... Банзук посторонний. Хрушится. Где я? Ты кто такой? Ты в моем бункере. Я Сидорович, торговец местный. Три дня назад молния шарахнула в грузовик смерти, и мы нашли тебя среди его обломков. В живых остался только ты. Остальным повезло меньше.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 То есть все стандартно, так же как и в тень Чернобыля. Мы очухиваемся у Сидора, только тут более-менее распространенно. Сейчас поговорим Сидоры, чем и узнаем о дальнейшем своем задании. Сейчас слушай меня внимательно. Я не знаю, что ты прошел и кто ты такой, но если ты поможешь мне, я помогу тебе. Понимаешь? Надежда найти стрелка ни на кого, кроме тебя нет. Ладно, чем я могу тебе помочь? меня тут... Кстати, сидоры чем кличет. Я торговец в этом районе. А тебя звать буду мечено. Все равно своего имени ты не помнишь. Так выбирай. Объяснить тебе все подробно как обычно с новичками делаю или может быть ты у нас опытный сталкер. Сразу стоит отправить тебя на задание. Ну, выберем. Конечно, второе. Почти все забыл. Но определенно помню, как общаться с об... обращаться с оружием. Давай ка сразу к делу. Вот это по-нашему. Думаю, все. Мы же тебя почти невредимым с того грузовика смерти вытащили. А вот КПК твоему не повезло работать. Он работает, карта в порядке. Записи можешь проверять, контакты онлайн, всякое такое. По крайней мере, можем получать входящие сообщения. Разве это не то, что нужно? Все равно заменить у меня его не на чем. Так что пользуйся, пока мы этим. В общем, да это он у нас первое задание. Мы все получаем. Найти артефакт. Выходим и сейчас посмотрим по графике. Что у нас в этом моде интересного по графике. Как мы видим, нас встречает сталкер. Мы с ним разговариваем, проводим диалог. Абсолютно неинтересно. И отправляемся за ним следом. Можно не отправляться следом. Прорисовка деревни, новичков. То есть мы видим, да, что деревня новичков уже совсем у нас другая. И идем искать этот артефакт. Целеуказатель, благо у нас есть. И проходим мимо аномалий. Будь очень осторожен вблизи аномалии. Как только слышишь сигнал детектора, бери болт и кидай перед собой. Теперь иди и принеси мне тот артефакт. за артефактом возле вот этого дерева поваленного, вот, на которое я иду можно найти еще два другие артефакта то есть если включить фонарик, я не знаю, до выброса они появляются или после, сейчас мы проверим скорее всего после выброса потому что я сейчас тут не вижу сигнал у нас не проходит, да, после выброса появятся два артефакта, которые можно подобрать не только тут детектор тут очень изменен Поэтому советую его всегда, в основном, когда нет опасности не носить в руках, он может сигнализировать нам об артефактах. Потому что здесь артефакты, как таковое, почти глазами можно и не увидеть. Возвращаемся к Сидоровичу. Хабар. Кажется, что я нашел что-то, искал. Так, получ получили мы деньги. Задание выполнено. Хорошо схожу, проверю. Он отправляет нас на следующее задание. Мы уже идем. И так далее. Можем посмотреть, что он чем он торгует. Особо тут интересного ничего нету. Теперь интерфейс. Охоты, сталкер. Интерфейс у нас более уже измененный. Патроны заряжаются вверх. Если кто бы это не знал, новички в особенности, а то скажет, почему ПМ. в ПМ у меня есть патроны, стреляют, а потом не происходит, хотя они есть наличие. Они заряжаются сверху, то есть на любое оружие, какое вы не поставили в слот, будет происходить зарядка сверху. Опять разговаривал с нами этот чувак. Взяли следовать за этим чуваком задание и будем сейчас следовать. Выручить новичка и вернуть флэшбэк задание, поэтому следовать. Так понимаю, мы отправляемся пострелять кабанов. То есть не как раньше, сразу нам давали задание помочь Петрухи стрелять бегов на тп Кстати, тут все очень так сильно изменено. А, еще хочу дать пометку одну. Фонарик у нас теперь тут тоже не вечный. У нас есть шкала. То есть, если нажимаем клавиш L, фонарик тухнет и пропадает шкала. Шкала это означает у нас батарейка, заряжается фонарик. Их найти им очень легко, либо купить у торговца. И меняются фонарики по истечению, когда у нас шкала, вот эта, которая появляется снизу. Точнее, сверху над бегом. Мы можем поменять, когда она придет в негодность. Ну, так как у нас день, фонарик нам не нужен. Мы ее выключим просто на все. Вот так следим за этим чуваком. Прибаутка. видим трех плотей, скорее всего, нам сюда. Дальше будет видно. Здание обновлено, зачтите. Да, три, три плоти, которые нам надо убить. О, стрелять. Прицел, кстати, на ПМе очень интересно действует. Мало, так что советую поэкономить их. Веселые зверушки. Это не все. Пойдем еще второе место защищая. зоне нетрудных делают. Нужны лишь сердия, сталкер вперед. Все. Топаем на второе место. То есть графика совсем измененная, более красочная. Мод очень интересный, как бы. Поиграть на него всем советую, если такая большая ностальгия по сталкеру или Тень Чернобыля оригинальная уже надоела, советую этот мод, называется Lost Alpha. Мы видим группу сталкеров. Появилась на карте. Советую мне сходить. Посмотреть. Что да как, что че, к чему. Ага, видим труп. Обрез. Флешку. Колбаса и 4 жикана вроде. Да. 4 жикана на ну, мы пойдем продолжим, получается, путь. Отстреляем кабанов и вернемся. Кстати, вот про этот момент, который я говорил. Пока жиканов нету. Мы не можем перезарядить оружие. Верхний слот. Обращать сюда количество патронов, которого заряжены вы в верхнюю слоту. Кабанов мы пошли не просто так отстрелять, у них есть лапы, насколько я помню. Поэтому... нет вот одну нашли здесь радиоактивный фон у нас так вот кабаны атакуют то есть можно отойти в сторону так, тут ничего нет все кабанов мы поубивали патронов у нас на донышке остались. забираем лапу у кабана подходим. И разговариваем с ним вроде справились хотя не все от них ждут коза, глаза светятся назвался артефактом полезай в контейнер так что сколько их На надо мы с тобой в команде поработать что теперь считай что мы с тобой друзья ты мне больше ничего не должен ступая вперед делай дело что Сидор попросил он дает нам x-ray кпк модуль умений и все Задание у нас выполнено, мы топаем обратно на базу новичкам. К Сидовичу точнее. Только подумай, в следующий раз это можешь быть. быть. Ты. Не забывай проверять дорогу болтами. Хорошо? Все, все, до связи. То есть в самом начале у нас должна была плоть ускочить, насколько я понимаю, она должен был обходить по этой стороне. Но я не обошел. Покажись, я вижу артефакт. Сейчас я возьму одинок или посмотрю. Нет, там просто кость. Скорее всего, от плоти. Так что мы попробуем просто. Субтитры Вернулся? Твой сызной мертв, но я нашел флешку. Она мне и нужна. Мертвец-то только один был, да? Да, только тело. Тогда у меня для тебя есть еще работа. Есть второй парень, наверное, на фабрике на холмах. Ты точно видел издалека, по крайней мере. Там бандитов полно, так что он явно не жилец. Но мне и его вещи нужны. И уголовников, чтобы ты там больше не было. Поговори с волком. Возможно, дать несколько своих ребят. Ну, вот такое задание хорошо. Поговори с ним. Так. Найти кисю у нас задание появляется. Что у нас тут? А, у нас не принимают здесь, насколько я помню. Флешку он нам какую-то дает. Она позволяет, но видит полученное достижение. Она стоит вообще Че то? Да, стоит 7 тысяч, я не знаю. Стоит ее не стоит продавать пока. Продавать я ее, конечно, не буду. Возьму патронов на 1300. Так. Возьмем вот таких. На да, патроны у нас, конечно, дорогие. Мы возьмем на дробовик. 30 многовато. Все, денег у нас нет. Можем оставить лишних хлам у себя тут. Шкафчики. Это такие вещи, как... Вот Так, а это... Пока тоже тут оставим. Пока оно нам не пригодится. Сколько я помню, можно продать. Вернулся. В, получается, тем МПС, которые ходят по базе новичков. Удачные хода продать. Но они купят их за дешман, либо собирать их, и продать потом ученым на янтарь. Ну, до янтаря я не доходил ученым. Так что пока я вам ничего сказать не могу. Волк. Сидорич говорит, ты можешь помочь не справиться с бандитами на фабрике. Если информация и координаты тебе помогут, то помогу. Длинничков пару не дашь. Раз такое дело, Петруха со своими бойцами может тебе помочь. Они уже давненько рвутся пойти и зачистить этих гадов. Больше никого дать не могу, так что дело туговато. Военные эти сволочи следят за нами. Все глаза получат, возможность штурманут лагерь перебьют нас. Давай-ка, если убьешь этих бандитов, дам тебе несколько наград. Отлично для тебя. Где такое? Хорошо. Помогу твоим новичкам тут у нас. Мужики, И... я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если со счете нужным, атакуйте. Прием. Так вот. Хорошо, Бог, присылай. То пусть не 6, 6, 7. 7. 7. Ну, подтопаем тогда до деревни новичков. Древние, точнее, новичков на АТП, как по заданию в начале. АТП тоже очень сильно изменено. То есть он издалека видно, что совсем другое место. Топаем, сейчас узнаем. Мужики, тут Волк прислал нам подмогу. И приказ атаковать. Так что вперед. Сохранение. Проверим, сохранение есть? Да, есть. Все хорошо.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 идет разговор о каком-то товарище. Ага. Угу. Тут мы тут не Хватит, хватит не надо! Раз. Шухер! Попали, суки! Попали. Попали. что-то. Так? так как у нас аптечка одна, старательно сильно не активирует свои боевые достижения. Тут один готов. Пошел! Помоги огнем! бандоса этого. Забираем его курточку неплохую. Так. Что то не вижу То есть слот тут обязательно собирать весь Он нам пригодится В дальнейшем Включим фонарик Это Не видно ничего Так, обрезик Собираем все Так, разрядим их сначала. Потому что тут есть особенность такая, что может быть все внутри. Патронов как таковое, очень мало. Поэтому советую их разрядить и продать. Если они вам нужны. Ставят все более-менее. Ага, уже много. Фонарики вот снимаются в этой, кстати, части. Очень интересная вещь. Такая Это снимается фонарик. Мне нужен тот, кто стрелял с пистолет пулемета. Пистолет, как сами видите, очень маленькая, очень тяжело с ним. Так, этого я обыскивал, того тоже обыскивал. А, тут наверху сам тот человек, который нам нужен. Он на самом верху находится, поэтому сейчас, думаю, поговорю. Четыре бандоса, правильно, правильно. Говорю так с этим чуваком продам, может легче было идти. Вот, продаем обрезом. Тот, который у нас он в зеленой зоне горит. Поэтому мы его продавать не будем. Тут тоже очень интересная такая вещь. Можно выйти на крышу. Тут радиация, можно хапать. На крыше есть тоже небольшой тайничок с хрончиком. Я сейчас покажу его. саживаемся и прыжок тут можно найти водку бинт да и водка Вот она. В принципе тут больше ничего такого особенного насколько я помню нету поэтому не суть для дела мы можем вылезти наружу чтобы нам тут не носиться через радиацию опять не пробегать гадость. С ним уже не торговали, до да, торговали. Поэтому он нам уже как не нужно Подходим к Петрухе, ищем Петруху. Или Петруха не выжил. Не может такого быть, что он не выжил, по идее должен мы выживать. с них все рассосется. Ну, вроде пустые коробки. Аль, можно патроны вот тут найти, кстати, наверху. Вот тут вроде ничего нет. То есть тут надо очень хорошо собирать и готовиться. В основном патронов тут всегда не хватает. Поэтому советую вам обшукать все как следует. Так, по еще раз. У этого ничего нету раз два три четыре пять четыре я тут вижу у нас показывает четыре там на выходе один раз вот эти двое тут двое показывают почему-то я почему один труп тут не вижу либо он наверху застрял либо я не знаю Сейчас посмотрим скорее всего наверху все я понял это тот труп который был наверху мы обыскивали Здесь сверху тоже ничего нету, поэтому не спрыгиваем, но есть одно место. Получается вот это. Очень интересное место. Для нам приходится вот здесь в этих ящиках есть. Нам пригодиться колбаса, патроны. Так, сейчас это все еще одинки. Бутылки эти пустые, они нам ничего не дают. Поэтому забираем комбасу патроны. Вроде автоматные где-то должны были быть патроны. Насколько я помню, но их тут нету. Или взял их, сейчас посмотрю. А да, одна обойма автоматных патронов. Все. Тут у нас больше ничего нету, поэтому можем отправляться. У нас там не петруха ходит случайно, посмотрим. Этот не разбивается ящик. Да, петруха, все правильно. Может быть что нибудь продадим лишнее все отдали отдали новичкам могу посоветовать зайти в этот бокс видим у нас светится тут с одной стороны должен лежать артефакт насколько я помню не знаю почему разрать бочек фризит так сильно тут что-то не светится наверное в той яме После выброса появляется что то такое помнишь что здесь я находил один все в принципе задание у нас окончено потопаем к сидорович отдавать эту чудо флешку все тут везде в принципе все шеяли. В общем, вот мы пришли к волку сначала, потом пойдем к Сидору. зайдем к Волку поговорим сначала. Привет, чем могу помочь? Мы убили всех бандитов. Отличная работа, уже наслышан. Извини, что я недооцениваю тебя, дружище. вот держи. обещан. Теперь ну, Народ обоснуется на фабрике и посудить, чтобы бандиты больше не возвращались. Убивать нас артефакты. Считай, что ты новый долг? Что я твой должник. Минеральную воду, противорадиационные препараты, бинты и четыре аптечки. Хорошо, до встречи. Вот с этим чуваком не можем поговорить. Топаем до Сидора теперь. Чтобы у Сидора тоже отметить и отдать то, что ему принадлежит. Точнее, то, что ему не донесли. Вернулся? Второй, твой связной, тоже мертв. Я нашел у него артефакты КПК. Кстати, артефакт мы не посмотрели. Что за артефакт? Что он дает нам? Ага. Никаких, наверное, прибавок он нам не даст. Да, он по заданию, поэтому мы отдаем ему. Так, получены консервы. Консервная кукуруза, бинты, аптечка. И мы ему продадим то, что нам не нужно. пм -ы. Разряженные все ПМ. Так, они нам не пригодятся. Консервы оставим, Водку одну продадим. Патрон этот тоже ни к тому, ни к сему. Потому что он нам не нужен. Просто на все. Ну и... В принципе, все. Кстати, флешку можно использовать. Она теперь будет показывать наши достижения. Кстати, я не показал вам карту. Карта у нас очень насыщенная, интересная. То есть у нас сам, вот он, кордон, да, есть. Потом у нас есть темная лощина, вот сбоку. Очень интересная локация. Завод Росток. Если пониже спуститься, должен где-то еще быть предбанник, насколько я не ошибаюсь. Нет. Банника тут не... Темная долина, также осталась свалка, агропром, потом стройплощадка, озеро Янтарь, то есть также неизмененный росток, металлургическая фабрика его переименовали. Здесь лес какой-то, кар карта лес появилась, очень интересная. Место Мертвый город. Болото, кстати, больш... болото у нас перенесли наверх, на самом, хотя они у нас раньше располагались внизу. Под кордоном. Здесь мертвый город. Вот там у нас армейские склады, деревня, радар. Также осталось радар Чернобыль. Новая локация. Город Припять, получается. И ЧС имени Ленина. То есть чуть-чуть изменено у нас все это. Сейчас Сидорыч, берем в другое здание и отправимся. А, привет. Что ты там хотел обсудить? Если так уж хочешь узнать, есть одно дельце, требующее деликатное обращение. Интересно, выкладывай давай. Один из моих связных в, в, в, э, вляпался с лисом, его зовут. Может, ты его видел раньше. Его зачем-то в заложники взяли из греха. Ну, выглядит как зомби, только хуже. Говорит, едят, пьют и по нужде в кусты ходят. Нормальные люди, да только взгляд у них какой-то лютый, жуткая вещь. Даже для ветеранов. Сходи к нему, знаешь, чего им надо? Смотри, да посмотри, и фар не получи, когда увидишь. Посмотрим, что у меня с ними получится. Шустрого еще надо найти. Этот парень не совсем. Мой связу, скажем так, он выполняет для меня особенную работу то что нельзя доверить обычному балбесу так что я им дороже я могу поискать его если ты дашь не больше информации он выходил со мной на связь тут уже на кордоне последний раз возле моста у него с военными уже улажено они его пропускают поэтому не думаю что проблема какая-то могла быть Но тем не менее шустрый попал пропал я постараюсь его найти на понятия не имею где он и попа пропасть мог Так что гарантий никаких не даю Еще шустрого взяли На задание так В принципе снаряга нам позволяет все. Сейчас лишнее скинем Потому что оно нам тут точно не пригодится Посмотрим что у нас тут лишнее Патронков чуть-чуть отбросим. Внес с собой 60 патронов На дробовик А, куртку поменяем сейчас еще Еще одна особенность, тут мне нравится, то есть появились шкалы голод и вода. То есть когда мы употребляем какую-то вещь, у нас еда пополняет, и надо пить обязательно воду. Поэтому мы сейчас лишнее все скинем. Водку, воду, консервы, которые у нас... так. А вот, кстати, батарейка сама, как она выглядит на фонарику. Обычной батарейки именно то, что нужно на фонарик, если не светит. Энергетика ставим, дроби отсыпим. Эту куртку сбросим, эту возьмем с кольчужным полотном и отправимся, конечно же, на поиск. Вернулся? Удачные охоты, сталкер! Поэтому советую запастись терпением, подождать. Пойдем по короткому пути. Скорее всего. Чталки с собаками смотри во всем. Постов у собак, конечно же, нет. Направо, аномалии и чуток хабара. Кстати, полтергейсты тут появляются неоднозначно на кордоне. Если не верите, вот посмотрите сами. Полтергейст. Самое ценное, наверное, что у них есть, это мозг, который можно вырезать. Так, тут у нас... А, тут у нас человек. Есть подземка, потом это покажу. Куда это идти где это можно найти все а сейчас мы бегаем военных самим ним сваться бессмысленно потому что они нас пропускать не собираются не бутылку водки и так далее поэтому мы их просто бежим сверху да и все То или я открою я огонь. огонь! Ага, у нас тут снайпер есть. Очень печально вещь <звы> не пойму, почему не вижу ПМ. А, ПМ я продал. Шикарно. <звы> Посудно с военной. Поэтому советую гирать отсюда. Но снайпер, думаю, будет поливать, но все равно. группировки. Грех у нас, чуваки, тут. Я уже слышал эту шутку, что, что тебе нужно, сталкер? сталкер? Почему вы, в заложники, держите? Тебе какое дело рассказать, что, что ты пришел или как? Мне всегда еще отправил с вами договориться, так что все, все нормально. Нормально? Это жирный Назолевый дурень хочет договориться, но если серьезно, то передаем, ему, что нам нужна флешка. Поэтому по он поймет, о чем это мы. Теперь давай вали, пока хребет не переломали. То есть нас отправляют к Сидору. По поводу какой-то флешки. Я думаю, стоит узнать, что за флешка, даст ли нам Сидор. Потому что я изначально до Сидора не приходил. Ни по какой флешке, я просто разносил клочья всех этих бандитов с группы Грех и так далее. И убегал оттуда. Не знаю, снайпера стоит ли вообще достреливать или нет. СВД нам пригодится потом. Хорошо. С ВДшку мы забрали. Чтобы обшмонать его самого. Я у него тут есть? Три патрона СВД. Неплохо. То есть здесь в самом начале боя. Перед тем, как отправиться на дальше, мы можем найти все СВД. Неплохой такой расклад, мне нравится еще. Да, разрядите, у нее будет даже целых 7 патронов. Конечно, что я могу сказать, с патронами тут беда, полная, поэтому продавать ее пока я ее не буду, оставлю, ну а там дальше будет видно, и как бы топаем к Сидорычу. Я пришел к Сидору узнать, по поводу какой флешки ведет речь, чтобы отпустили Лиса С группы Грех. Хабар! Поговорюсь с ними. Они говорят, что у тебя есть флешка по, по этому вопросу. Ха, надо бы догадаться. Я слышал, что от других торговцев принуждается сливать им подобную информацию. Черт, даже когда док удваивает усилия, чтобы найти их убежище, у них хватает наглости высовываться на стырные щенки. Так что вот такая вот вещь. Какая информация понадобится у вас о греху? О секретных подземных лабораториях экспедиция. единственная всякая фигня. Они на этом просто помешались. Я от бармена слышал, что они ищут что-то конкретное, что там находится. Торговцы считают, что связано, что оно с... как-то с их состоянием может макияж еще... На своей роже точно не скажут. Понимаешь, здесь такое негласное правило не понимая шум насчет всех этих секретных лабораторий, разве разве что они поймут продвин... продвинуться дальше на север за выжигатель мозгов? А то придется нам задавать себе вопросики от довольно неудобно, касающейся зоны экспериментов, которые здесь когда-то проводились. Ящик Пандоры, и неначе. Ладно, не забивай себе голову сырьем этим нудным. Это я сам с собой говорю. Отнеси информацию нашим дружкам. Веди мне оттуда Лиса. Все равно я выжил из нее все, что мне было нужно. И передаем, что сможешь, чтобы запихнули ее себе в одно место. Вот так вот, конечно. Все так и скажу. Поставлю СВД. Она мне тут точно не пригодится. Так, А, ПМ все-таки не продал, он остался у меня Тут дали мне какой-то форт, если я не ошибаюсь Да, форт 12 до военных Ставлю боеприпасы, фонарик Больше, при... а банку вот эту оставлю Тяжелую, полкилограмма целых И все, я пойду сейчас о... Здорово! Увидимся уже на месте Удачной охоты, сталкер В общем, подошел я к бандитам из группы Грех, чтобы принести флешку, и они отпустили Лиса. Ну, посмотрим сейчас, что получится у нас, если мы отдаем ну, по классическому варианту им флешку, которую они просят. Всякое бывает, меня Лисом зовут, я в этих местах механик, если что-нибудь надо отремонтировать или подрегулировать костюм или оружие, за определенную цену могу сделать, я после этого это для меня сделал и скидку прилично организую, будь спокоен, хорошо, спасибо, звучит неплохо. Тут есть... сопроводить можем и не сопровождать но как бы вообще сопроводить было бы неплохо но покажу тогда вам одну интересную вещь Просто души. Дальше бежим, получается обратно, ну не знаю, это не выброс, если бы выброс был, был бы пиктограммовый загорелось бы на мини -карте. поэтому просто бежим. И выброс. В любом случае выброс сразу видно, что начинает изменяться цвет неба. Да, здесь именно в этой получается части Тень Чернополя, именно в этом моде, прописана такая вещь, как выброс, то есть в оригинале выбросов фактически у нас нет. бар принес я спас лиса что теперь ну неплохо да он заходил поздороваться даже дырок на нем не заметил приехали так что на ну, стрелке есть такой сталкер в зоне стрелком кричат говорят он нашел проход на север хотел бы я узнать как он это провернул это не изученная территория прямо клондайк артефактов я и другие торговцы поможем тебе найти его. В итоге всем нам будет хорошо. Ты убьешь стрелка, а мы откроем проход на север. Честно говоря, я не думаю, что ты его найдешь, но попытка не пытка. Так что вот так вот, говорит, что он нам поможет, и мы берем дальнейшее здание. Что ты говорю про особое задание? Да есть кое-что особенное, оно связано с твоей флешкой, что ты отнес. В тех данных, как я думал раньше, ничего, но раз ими заинтересовались темные, значит, есть вероятность, что информация доверь, доверь, достоверная. И военные лаборатории существуют. На самом деле, тут еще недавно военные сталкеры принесли военный ящик откуда-то из глубин зоны. И не знаю, что там, но очень хочу узнать, потому что там может быть какая-то новая документация по лаборатории или что-то еще Это очень серьезное задание Я понял, как можно Я понял, но как можно вытащить Что-то у военных из-под носа Их же но... Пойдешь ночью по окраине вдоль забора И только там Там берешь заборы, пролезешь Через нее А когда через окно Так ты останешься незамеченным Выйдешь же Вый... Выйдешь как же Все понял, и учти, если нападешься или завалишь кого-то из военных, то тебя узнают. Сделай все тихо и без проблем. Не будет. Да, ясно. Пожелаю удачи. Так, с чего же мне начать? Вроде бы по имени Серы знают о нем. В районе ангара на Славке околачивается. Идите. Говори с ним. Хорошо, я пойду. Так, что мы можем сделать тут? Нам особо ничего нету. Так, рынкомплект В общем, здесь все квесты выполнены, можем отправляться, в принципе, на свалку. Но мы должны тщательно поготовиться, поэтому. Так, пойдем, поговорим с Лисом, если он пришел. Он, по идее, должен был уже прийти. Да, лис уже пришел, и можем у него поремонтировать Получаются куртки, дробовики. Он улучшает у нас здесь, получается, да, в деревне новичков. Но я думаю, что лучше приготовить пистолет Форд, так как он больше нам сгодится. Можно его модифицировать. Тут, кстати, еще есть особенность, особенно такая хорошая. У нас может улучшаться бинокль, то есть мы видим, да, кожаные вставки, оптический прицел, то есть добавляется и повышение контрастности. куртка также улучшается, то есть у вас в оригинале как Чернобыля у нас нету таких вещей как модификация костюмов и так далее. ну переносимый вес в любом случае нам надо сделать, раз мы поднимем это куртки и повысим прочность. не знаю, что сделать, наверное, химический ожог, электрошок или просто ожог. наверное, лучше два сделать, потому что все таки выгоднее будет пистолеты пока модифицировать не буду мало ли я захочу поменять можно будет хотя по идее что то сделать но я не стану, что денег и так мало Пообщаюсь с МПС побегаю а у нас еще задание есть про шустрого найти Шу шустрого но мы не будем отправляться пока на это задание объясню почему потому что надо сначала приготовиться к свалке, потом сходим, заберем, найдем шустрого. После этого он нам даст еще линейку побочных квестов, но это уже в следующей серии. Если это видео наберет 150 лайков, я сниму следующую часть поход к шустрому переход на свалку. Более подробно всем удачи, всем пока.